вот приехал автосадом на Витера, купил э, Kia Optima, э, с покупкой доволен, быстро оформили, э, за день забрал э, две Kia Optima.